Бился со счета, вот честно, какой-то выпуск. Это вроде бы 16 уже. Вот, в этой серии мы с вами сделаем меч бури. Также, кстати, вне серии я изучил много всего интересного. Например, вот я, получается, вот здесь изучил а, улучшенное обращение... С узлом ауры, мастерское обращение с узлом ауры, Бережливый маг и узел ауры в банке. Узел ауры в банке это прям что-то. Можете почитать на. Ой, поставить на паузу и прочитать это. А, вот. Еще я, кстати, как-то очень громко говорю что-то. Мне это не нравится. Ладно, ну что, ребята, как бы цель сегодняшней серии такова это сделать меч бури. А, кстати. Я установил мод, э, с помощью которого мы с вами сможем быстро сажать и собирать урожай. Моментально, кстати. Я не помню, как называется этот мод, но это не Pump э, Harvest Craft. Это другой какой-то мод, к сожалению. Также я увеличил тут загон для коров. Их тут просто... Э, хоть жопой жуй. Извините за такое выражение, но это реально так. Вот, и получается, смотрите, вот здесь я чуть-чуть доделал. Потому что там разные сюрпризы повылазили в прошлой серии. Вот и мне это не понравилось. Получается, тут надо было поставить два перегонных куба. Еще, если поставить третий, то туда будут перегоняться третий аспект. То есть, получается, вот, доп допустим, мы сюда засовываем деревянную кирку. Получается, там э обор или как он там. Вот, и еще другой э аспект. Эти два аспекта, они будут распределены в эти два. Перегонных кубов. Допустим, вот в этом будет набор, а в другом какой-то другой аспект, уже не помню его название. Сейчас надо будет вспомнить. Так, как как-то там мразь? ой, очки забыл натянуть. Ну, короче, вот вот этот. Я не знаю, как он называется, просто. Вот. И я еще сделал тут меха, добавил, чтобы было намного быстрее. Вот. И еще, как бы, почти додел нашу адскую печь. Вот, тут тоже добавил меха. Сделал еще одну волшебную палочку. Все три наши палки, я их заполнен до, до 50. А, получается, это до 2,50 и 1,25. Все. Это все, что было сделано в мной и мне серии. А, кстати, я еще тут немножко стабилизировал все. То есть, получается, здесь добавил а, аппликации Они вроде так называются. Что... Да, апликации. <клёх> вот. Это все, наконец-то. Вот, еще я в серии тут чуть-чуть распределил все. Там э, куда-то добавил аспектов. Вот тут, например, у меня появилась Патенция. А, также тут где-то был вот Волатиум, Сенсус, Прекантатиум, вот у меня намного больше. Вот Аква, Айра и Игнис. Господи, как я это все запомнил. Кошвар. Ладно, так уже как бы начинается вечер, поэтому мы с вами сейчас быстренько отправимся спать, ибо нам будут мешать разные монстры. Тут спавнятся ведьмы, эндермены, которые, кстати, могут заспауниться у меня дома, вот прям вот тут, как помните, в прошлой серии. Так, все утро, утро, все прекрасно. Жизнь, кайф. Так, ладно. Ага, значит, получается, у нас, чтобы сделать меч бури, нам понадобится Тау Меч, два грозовых кристалла, один алмаз и одно, одна древесина великого дерева. Также нам понадобится 8 Айра, 8 Матуса и 8 Потенции. А Потенция, у меня ее просто очень-очень много. Где она тут была? Вот, вот здесь ее 34. Это я уголь засунул. Так, еще тут Айра у меня куча 57. Нам еще нужен мотус, но я не знаю, где его достать, этот мотус. Но это явно что-то связано с движением. То есть, типа... А, не, подождите. Это другой аспект, связан с передвижением. А, нет, подождите, давайте лучше... А где мой таумометр? Таумани... А, таумометр, таумометр, блин. О, вот в люки, в люки, да, все правильно, все правильно, ребят. Там еще вроде какой-то этот другой был, да? О, господи, не люблю, я, конечно, что-то... А... Я вспомнил, где был. В рельсах. У нас должны быть рельсы, я помню, я их делал. Вот, да, да, да, да. А, а, а, ага Это не то, что нам нужно. Нам нужны эти. Как они? ⁇ -мо ⁇ Я не помню, как они называются. то Люки, вот. Так. Значит, получается, нам надо будет с вами да взять сейчас немного древесины, переработать ее. Сделать вот такие вот замечательные лю люки, 20 штук. Я не буду делать, ну, я типа не все туда засуну, потому что иначе все будет очень плохо. Эм, <coughs> то есть, я думаю, 10 будет достаточно. Э, вот, возьмем 10 банок, которые я заранее подготовил. Опять же, вне серии. Вот так вот, ребят, я не задрот, если что. Так, все, давайте суем сюда люк и проверяем. И как? Так, значит, сюда это. И во, во, вот так вот оно и должно работать. О, так тоже можно стоять. Не все засовываем. Я же сказал, вот так примерно. Так, ага. Значит, получается, у меня нет банки с мотосом, но у меня есть банка с абором. Или как он там. Блин, аборт вообще как аборт. Извините, ребят. Это такое электрическое отступление было маленькое. Так, excuse me. А как это не до тебя? Где эти штучки-то? Вот базовая информация. Магический аспект. Я не знаю, как это. А! Арбор! Господи, я его обор называл, арбор он называет. <с> как же мне сейчас дыд стало. <с> Чуть. Так сюда съем. Вот так оно все из этого перегонного куба. Ага. И вот сюда теперь надо будет засунуть вот это. <с> <с> а тут еще остался ём. Сколько у тебя тут? Я в шоке, кошмар. Так, вот 16, это прекрасно. Ой, давайте еще тогда засунем, чё бы нет. Ну и сейчас движение... А, нет, Ух, не повезло. Чёрт, не повезло. Надо вот так сделать, так, арбор ваш. Сюда мату закинули, и все, и нормально. Так, ну это вроде бы все, да? Ага, не все, да? Обмануть меня решили, да? Вот сюда закинули. Все, ты пуст. Все, оба пустые. Это прекрасно. А то, блин, потом вылезет как-то хрень. Я теперь это никогда, блин, по-моему, не, заб ну, не забуду. Ой. Я тогда хотел вот это сюда поставить, так дальше. Надо будет... Ой. Да ладно. Нормально. Схавает. Так, это вроде бы все. Так, теперь и дальше нам надо будет с вами сделать таум меч. Или таусматический меч. Вроде таум меч называется. Сейчас узнаем. Ой, господи, не туда зашли. Таум меч. Вот. У нас есть только один слиточек. Таум слиток. С помощью которого можно будет сделать этот меч. И то я не знаю, куда я его уже успел сунуть. А, вот он. Может, еще есть? Нет. Ладно, сейчас мы с вами быстро сделаем. У меня тут в не серии переплавилась немножечко камушка. А, вот. И сейчас нам надо будет с вами еще кристалл. Любой кристалл, абсолютно любой. Вот, земляных у нас прям сейчас очень-очень много. Получается, надо будет сделать вот так вот. Вот так вот. И надо будет еще достать наши волшебные палочки. Я буду использовать вот эту, потому что ее не жалко. Так, вуаля, все мы с вами сделали. Прекрасный, замечательный. Просто. Так, я вот не помню, что нужно для там. А, там еще железо надо. Четыре приконтать и железа. Да? Я правильно помню, да, все? Все прекрасно? Блин. Давай. А как делать там? Это не ты мне нужно. Мне нужна вот эта хрень. Ага, да, да, да, да, да, да. все правильно, все правильно. Вот так вот. Я честно не задрот. Окей. Нам нужна вода. Где эта вода, фиг знает. Да бы. А вот ведро. Сейчас мы сами наберем воды из нашей речки. Мы очень с вами хорошо поселились, потому что тут и вода рядом, и шахты рядом, все прям прекрасно. Мне нравится это место. Еще бы тут все деревьями оградить, вообще будет прекрасно, знаете такой магический уголок в глубинке леса, прям супер. Сейчас будет очень тяжело, потому что я практически ничего не вижу. И меня сейчас должно долбануть. Опа! да вскипела да вскипела эта тварь Ва. опа ну еще один сделаем на всякий если вдруг что и быстро это убираем отсюда иначе она расползется и все у нас будет магическое истощение пары я надеюсь, они не, не, не осядут потом, потому что это будет вообще не кайф. Это все потом убирать. О, Господи, мне эта печка напугала. Я думал, это там вот эта хрень разлилась. Она очень вредная, я вам скажу. Точно не знаю, но я знаю только то, что она очень вредная. <Dana> так, ладно, все. <Mob> Шутки в сторону, давайте сделаем Тау Меч нашем верстаке прекраснейшем. А, Вуаля, вот, ой, господи. И нам еще понадобится там вроде бы какой-то кристалл. А, грозовой. Два грозовых кристалла, один алмаз, и это, о, видали? Один алмаз, два грозовых кристалла. Кстати, не зря в, не сели, в шахту ходил, прям все прекрасно. И древесина магического дерева. Я надеюсь, на этот раз у нас все будет прям шикардос. Я на всякий случай, если что. А, ну тут вроде бы нету ничего. То есть, типа. Эм... Аэро банки тут не стоят. Мотус то. Ой. Это тоже тут не стоит. Это и возле мотуса тоже особо что-то стоит. Ладно, короче, <coughs> не суть. Получается, надо будет с вами. Получается. Ага. В принципе, техника примерно такая же, как и у этого. Блин, как он там называется-то, не помню. Так, и что там еще надо было? А, чуть-чуть забыл. Так, ну вроде бы так должно быть. И еще вот сюда главное меч не забыть. Суся! Стрёмно, блин. А где наша волшебная палка? Че, мы ее не взяли, что ли? А, а там же еще нужны эти штуки. А, ой, господи, шо я шо я так парюсь? Не надо там ничего, это все из банки берется. Я думал, оно там из палки высасывается. Так, ладно, все. Ну, в принципе, так примерно должно быть. Я думаю, то, что у нас все получится. Поэтому ставьте лайк. И тогда у нас все получится. Да, забайтили, все прекрасно. Жизнью, кайф. Так, все. Оно всасывает аэро. Мотус всасало. Вот сейчас оно всасывает этот... Как оно там? Блин, не помню. А, патентию. Всасало два кристалла. Ну-ка, ну-ка, давай-давай. Оп-оп. Браво! Браво! Прям с первой попытки. Короче, если вы не знаете, что это такое... То я советую вам прочитать потому что это все я уже прочитал вы можете поставить на паузу это все прочитать быстренько я это все читал и я могу сказать то что это реально работает а получается оно рил отбрасывает эм, мобов враждебных кстати я совсем забыл поставить сложность <с 12> черт Просто они реально меня задрали. Вот просто взяли и задрали. еще по вам не проходит урон. А, и вы взлетаете. Вот я вам сейчас продемонстрирую. Вот так вот смотрите. Вуаля. Мы так можем взлететь на любую высоту абсолютно. Так да хоть сюда. Вуаля. А еще мы можем так смягчить себе полет. То есть... вы И все, по нам не прошел с урон просто. Прекрасно, теперь мы управляем не только огнем, но и ветром. Обще, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Сашари. Всем удачи, и всем пока.